Здравствуйте, в эфире канал «Субъективные мнения еретичных людей», программа «Что делать?». Друзья, всем привет! Всем Наш live. канал, как всегда, субъективный, как всегда Здесь еретичный. Здесь вы можете услышать новости, пропущенные через призму наших политических взглядов. Да. Мы делимся в этой программе нашей философией, как экономичес по экономическим каким-то делам, так и по политическим. И заходим... Там углубляемся в другие темы разные, ну, бывает интересно, в общем-то. Ну, э, хотелось бы начать с такой новости, прямо YouTube она захватила на этой неделе, это Соколовский. Что произошло? Да... С Соколовским опять происходит страшно, на самом деле это уже страшные вещи, это даже в принципе сравнимо с посадкой. Ну это просто с какой-то стороны уже смешно просто. Это... это не смешно, это очень грустно, это в принципе сравнимо с посадкой. Те, для тех, кто не знает, Руслан Соколовский, блогер, блогер из Екатеринбурга, его осудили на два с половиной года условно за оскорбленные чувств верующих, когда он ловил покемонов, такая играясь в храме. Значит, кстати, многие православные, даже вот я слышал выступления некоторых даже служителей там культа, условно говоря, попов, да, они как бы говорят, а как вообще что-то ненормальное, как можно оскорбить чувство верующего тем, что там каких-то пикменов ловят. Есть такие мнения. Кстати, вот есть такой фильм ⁇ Остров Павла Лунгина смотрел, может Не. быть, он давно появился. Кстати, его очень в то время как бы продвигала именно РПЦ. Вот там есть такой кадр интересный, когда там главный герой поворачивается к алтарю задницей mm -hmm. попой. Тем самым демонстрирует, что на самом деле не все так однозначно, и в принципе то есть Бога можно находить в разных как бы, составляющих. Вот эти вот канонические вещи, которые предлагаются, да, они не всегда. То есть как у вообще по определению может обож... обожествлять то, что он хочет. Он может обожествлять, да. э, какого-то Иисуса может выдумать, может обожествлять природу. Не, ну мы сейчас вообще о православии, понимаешь, ну прямо об да, христианстве говорим, да, в данном случае, то есть вот под фильм «Остров», ну вот посмотрите, он как бы уже, ему, наверное, лет 10, там вот показан глав, главный герой такой интересный, как он вообще, как бы, свою вот эту веру продвигает. Ну, в любом случае, мы сейчас о Каловском говорим, то есть непонятно, а нафига, собственно говоря… Как он мог оскорбить чувство верующих? Суд признал его виновным в этом, предписал ему статью и дал 25 года условно. Но дальше фига, что происходит? Они просто-напросто закрывают, объявляют его террористом, ставят его в Он одно... вот сразу крестный человека в современном мире. Да, это крестный человека в современном мире, потому что если ты внесен в список террористов-экстремистов, ты не имеешь права проводить никакие операции банковские, ты не имеешь права переводить какие-то... тебе не имеет права переводить какие-то деньги, ты не можешь вообще расплатить свои карты в магазине или что-то сделать, то есть... Фактически. Ну, с одной стороны, это кажется так, заблокирует, считать, что... А вот, допустим, у него основной доход с Ютуба, да, друзья, идет. И куда доход-то идет? И может, не наличных. Да или... какая разница mm -hmm. с Ютуба нет? Ты на работе, на карту бросаешь деньги. Ну, в любом Представь случае. Представляешь, сейчас как бы... работы бросили То деньги... есть, сейчас из рук в руки деньги не передаются практически. Да, да, да. То есть, сейчас, вот смотрите, я просто хочу про что сказать. Соколовский, вот ситуация с Соколовским. То есть, вот сейчас вот этот вот цифровой мир, да, YouTube и прочие вещи там, да банковские счета, то есть раньше, когда деньги производились, они как-то сначала золотые были, потом там бумажные, сейчас вообще их просто там рисуют, да, нули, единицы, и получается вот ну, такая штука. Считаю... То есть сейчас можно сделать, понимаешь, вообще, собственно говоря, такой электронный У... электронный концлагерь. Я... И человека и... можно просто выключить вы... таким, раз выключатель, не выходи из кадра, раз выключатель можно сделать, и все, и человек как бы уже вне закона, и он вообще ничего не может сделать. То есть, вот, например, человека сто лет назад даже выключить просто так нельзя было. А сейчас можно устроить электронный концлагерь просто, самый натуральный электронный концлагерь. То есть вот если сейчас не будут вот с, этим, с этой системой, с этой системой вот электроники, вот развития информационного мира, если не будут развиваться также гражданское общество, то мы попадем в электронный концлагерь с кобами электронными. да, Там будут не полицейские с кожей и костями живыми, да, там будут кобы ходить, которые раз так, вы нарушаете закон, пройдите за нами, фига к тебе сластают. То есть это страшная вещь. То есть мы что Нет, наблюдаем? Это... Мы что сейчас наблюдаем? То, что общество отстает за, развитие, за развитием средств производства. Оно отстает, гражданское общество отстает. Ну, твое мнение, извиняюсь, я перебывал много. Нет, раз. мы говорили там про валюту вообще-то. Я думаю, для Соколовского будет оптимальный сейчас переход на биткоины, как раз таки, о которых мы уже говорили в предыдущих выпусках. Это идеальное средство обмена, друзья. И... И не так уж государству будет легко нас отключить от жизни, если мы, допустим, перейдем на биткоины, я считаю Ну да, и надо понимать, что биткоины сейчас выросли, наверное, именно поэтому Этим да что... это еще много лет, но вот сейчас начинают понимать, что это вот самое то, что надо Нет, понимаешь, в любом случае, если даже биткоины, бля, а что биткоины? А что думаешь, они не прикоют биткоины, что ли? Смогут эти прикрытие биткоины? Вопрос в том, что надо гражданское общество развивать. Надо самосознание людей развивать, чтобы оно соответствовало ну, кстати, уровню развития да, экономики. С вами это одна из, если, друзья, вы не знаете, это одна из наших целей, вообще нашего блогинга, создать, хотя попытаться создать гражданское общество. Но, кстати говоря, к гражданском обществе у нас есть Новость одна связана с ней. Дело в том, что человек выиграл в суд. У нас в России. Да, по вот это, Даже не у нас в России, вот здесь в красном, на Волге. Да, в нашем... купил три года назад. Купил три года назад какую-то там машинку. Я сейчас вам прямо прям зачитаю. Машинка называется Шкода. Шевролет Каптива. Ш... И он с ней три года мучился, мучился, мучился, мучился и отсудил сейчас. Вот сейчас я считаю прямо то, что суд постановил. Суд решил, что житель красного достоин щедрой компенсации за свои страдания с автомобилем. Мужчина купил автомобиль в Верославе 5 лет назад. 5 лет назад он с ним мучился. И сейчас значит, суд решил, что производитель обязан забрать у, машин, у мужчины машину, заплатить ему закупленные новые детали для автомобиля, то есть для запчасти, которые он покупал для ремонта, возместить моральный вред, выплатить большой штраф, а также компенсировать неустойку в размере 1% цены товара за каждый день просрочки. Кроме того, компания должна оплатить услугу специалиста, который производил техническую экспертизу, я так понимаю, для предоставления этой экспертизы в суд. В итоге мужчина получил компенсацию, которая в три раза превышает стоимость... «Шевролет Коптио» вот это самое, Друзья, да? я считаю, это неплохо совсем прямо. Вот мы к этому должны стремиться, понимаете? То есть, если... Это отголоски гражданского общества. Да. То есть, мы должны отстаивать, уметь отстаивать свои права. Мы должны уметь за свои права бороться, а не просто склонить голову и как бы сказать, ну, не повезло нам с машинкой, надо кому-нибудь, какому-нибудь другому лоху ее впарить. Понимаете? Ну, это тоже, наверное, не самый лучший вариант, когда мы как будто плохой товар пытаемся... Сунуть другому человеку. Но это как раз антигражданское общество, когда каждый сам за себя, друзья, так нельзя вообще. Кстати, вот новость Макарева еще такая интересная. Там все заливает, картошка гниет, морковка не растет ни хрена, блядь. Кругом лужи, все ходят, появится. Ну, болото, болото. Появится в воде фактически. Иначе там они получили платежки за июнь месяц, а там стоит... Это, что бы ты думал? Там стоят, значит. Услуга полив воды там 200 рублей. Блин. Полив огорода водой, значит, из сетей. Круто, да? То есть вот в Макареве другая штука. Не знаю, вот Макаряне будут бороться за то, чтобы не платить за полив огорода в июне, когда все залило нахрен. Как вот ты считаешь, суды был где-то в Макареве, кто-нибудь подаст суд вообще? Ну, мне кажется, если они объединятся, то они добьются определенного успеха. А если сколхнутся человека 2-3, ну, понятно, нужно ехать сюда в область прямо. То, что в Макареве ничего не добьются, нужно как бы какой-то группой активистов прямо по сделать подписи, как бы петицию подписать и ехать в мэрию Костромы и предъявлять претензии определенные конкретно. А если между собой они там будут не негодовать, я думаю, это ни к чему не приведет. Не, ну между собой это бесполезно, все дело, но ну, хотя бы на камеру возьмите, там, вот, снимите, выложите ролик в YouTube. Мы чё? как? Хотя бы. А в идеале просто надо, ну, пользоваться всеми возможными средствами борьбы. Ну да? там, Первый есть это и юридические. Вот, суд звонку. просто обратился. Ну боитесь или не хотите, или не знаете как. Ну там, кстати, денежку их надо платить определенную в суде, да? Ну да, да. Даже не просто так у тебя примут, да? Ну какую-то там петицию, там, и как. То есть в любом случае нельзя вот такие вещи, вот такой беспредел оставлять просто, ну да, как-то, ну что-то, вот ну сволочи, да, на кухне пошел, бутылочку открыл, воярки хлестнул, ну, и вот костишь сидишь. Ну, ты, этим ты ничего не изменишь, дружок. То есть борьба за свои права, это основное сейчас. Потому что, я еще раз повторяюсь, на примере с Соколовским мы можем прийти к электронному концлагерю сейчас. Вот да. с этим уровнем гражданского общества. То есть вот то, что происходит сейчас с Соколовским, что его объявили террористом, фактически ни за что. Просто ни за что. Фактически он невинный человек. То есть в СПЧ, вот сейчас ли он подаст, я думаю, СПЧ совершенно спокойно его отобьет. Какую-то денежку. Ну, как кстати, за... о СПЧ. Что нам заявли, заявляют российские СМИ, что СПЧ, она, оказывается, находится на стороне Алексея Навального. Как бы там, там такое говорится, что. Его иски, они рассматриваются очень, э, быстро, э, очень да. быстро, даже быстрее те, кто стоят в приоритете. Они всегда быстро выигрываются и как бы э, большие суммы возврата, намного больше, чем в России. Как бы, и как, это все ссылается к тому, что Алексей Навальный там какой-то зарубежный э, агент. Агент ФСБ. Ну, как, О, не ФСБ, а другая, которая ФСБ. Они, да. они эту чушь уже несут, не знаю, с какого года. Мы, агент ЦРУ. ЦРУ. Ну, уже, ну CIA был, раньше был ЦРУ, сейчас он уже европейский агент CIA agency, понимаете. Просто хочу сказать: ну хватит людям стать выше. Как бы это э, лента рубы, интернет-источник, как бы вас читают в основном умные люди. Я думаю, такую фигню не, не стоит даже там. Кстати, вот насчет умных Печатать. людей. Умных людей в России. Ты слышал, там 324 гражданина Российской Федерации в налоговую декларацию подали. Там нарисовали, что они больше 1 триллиона рублей взяли, подняли. Нормально, да? 324 человека заработали в Российской Федерации более 1 триллиона рублей. Ну же умеет жить. Умеет жить триллион, да? Миллиарда, миллиарда. Триллиона. Триллиона. Знаешь, такое триллион. А, миллиарда, да? Миллиарда. Блин, слабо. Не дотянули. Ну ладно. А мы так надеялись, что триллион, блин. А что такое триллион? Миллиард, что такое миллиард? миллиард Ты можешь ты... представить, что такое миллиард вообще? Вот, ну, вот в... тысячу руках... рублей ты можешь представить, вот тысячу, можешь, да? Ждал. А ну, миллиард что о такое? О триллионах, о триллионах, кстати, этот, миллиардеры долларовые, но это триллион рублей, в этом году с 77 поднялось, до 94 в России, до 96 подня... человек. человек в России, ну, то есть миллиардеры долларовые, они растут, как бы, Путин борется, ну, молодец. Наверное, так и надо. Ну, спасибо, что там не в 10 раз выросли, а хотя бы в полтора, но тоже неплохо. Ну, понимаешь, это получается поляризация общества. То есть, с одной стороны, богатых становится больше и больше. А бедных тоже. А за счет чего они богатые? В, а в за счет того, что общая масса людей... Есть не такая не пирамида масла. Просто, да. и, социальная, социальная пирамида масла есть, в общем, э, про экономику. Вот, э, есть, вот есть треугольник, в общем. Uh -huh. он, он характеризует как раз общество наше в экономическом uh -huh. плане. И, в общем, э, чем... Э, а, да, чем, чем она ниже, более... Вот это основание должно быть меньше, чем богаче. чем uh богаче. -huh. Он должен быть ровным. А у нас так получается, что он как бы... То есть основание должно быть как там можно делится, меньше, он да, он там как бы делится вверх, да? Он как бы делится еще вот э, по частям там визуально, и получается, что у нас как бы богатых, по, по, богат, у богатых получается больше денег, чем у всех бедных вместе взятых. Ну да. А должно быть равномерно как бы все. Да даже хрен с ним, вот предположим, вот, например, у богатых больше денег, чем у всех бедных, да хрен у нас даже какая самая главная проблема? То, что богато больше денег, чем, чем у всех бедных. Коррупция? Нет, хрис, даже не коррупция. Налоги нужны. Прогрессивный налог не нет. нужен. Ну, налоги, да. Налоги, кстати, это вообще фигня полная, бля. От налогов надо вообще отказаться может вместе. Об... Нет, все-таки давай. В чем проблема, почему все деньги богатые, я скажу. А потому что они их не тратят, бля. Вот они, если кстати, бы они их тратили, например, покупали это очень готовку. опасно! Это, это очень опасно. Если они... например Посмотри, уровень слишком большой. Будет. надо смотреть, не орем. Если, если бы они эти деньги тратили, они покупали бы картошку, например. Вот я бедный раз картошки нарастил, там на 30 мешков продал богатому, да. Это вот убивает экономику точно так же, как и коррупцию. Потому что эти деньги как бы Взымается, выходят из, из оборота, нравится. и они становятся да, да, мертвыми. Да, да, они да, должны да, вращаться, да. потому что деньги, это говорю, средства обмена, э, то есть э, ну как бы обмен интересами. А это, получается, просто как бы они лежат и все. Не ну, стучи по столу, блядь. Да. Поэтому будет. Ладно поняли мы с этим, да, вот такая новость, грустная немножко, но в то же время и как бы призывают задуматься. Вот, кстати, новость интересная, гранатный выброс на Солнце, то есть Солнце это большой термоядерный реактор, и периодически вот частички отрываются от Солнца, и это называют солнечным ветром, и они летят, собственно говоря, в космос, то есть это непосредственно частички, то есть они, когда... Считается, что вообще вызывают там всякие явления интересные в магнитном поле Земли. И, кстати, ты знаешь, что вот, например, сильный коронарный выброс на Солнце может привести к выходу из строя всей, всей, всего электроснабжения на Земле. Будет наводиться очень большой ЭДС, что приведет к выходу из строя всех трансформаторов, кстати говоря. Вот. И просто-напросто электроэнергия не, не сможет передаваться потребителю. Такие, кстати, вот как бы прогнозы есть, что при очень большом коронарном выбросе может произойти вообще полное нарушение электроснабжения на планете Земля. На какое-то время, то есть пока не восстановят эти трансформаторы. Вот. И вот э -э, Северный Сиане на Урале произошло. На Урале, то есть это достаточно регион такой южный. Вот. И плюс летом это достаточно редко. И вот этот коронарный выброс как раз, почему в Северной как раз что такое? Когда, значит, вот эти частицы разогревают на плюсах, потому что там самое сильное магнитное поле, разогревает атмосферу, видно вот такой вот ионизации воздуха. Вообще сейчас в Северной у нас будет сильнее, ты знаешь, в нашем Но. регионе, оно все будет сильнее и сильнее происходить. Ну я в россии Именно в России будут сильнее все, сильнее и сильнее. Ты не видишь, когда в Северной здесь? Я несколько раз уже видел северные сияния, лучше это, зимой сюда ездить, я тебе покажу что северные сияния, это вообще реально. И оно будет у нас сейчас здесь сильнее и сильнее именно в России, знаешь почему? Потому что магнитный полюс, он перемещается из Канады в сторону России, а самые сильные северные сияния, они в, сто... в районе магнитного поля. Угу. И оно сейчас уже в сторону движется, все сильнее и сильнее, там рядом уже снова землей. Потому что северные сияния сейчас будут все сильнее и сильнее. И плюс еще связано с тем, что выброс на Солнце коронарный. Ну, вообще, выброс на Солнце, он очень сильно, кстати, на психику влияет человека. Очень сильно. И вот эта активность Солнца, она очень часто проявляется перед какими-то значимыми, какими значимыми событиями в обществе. То есть, общество очень сильно зависит от активности Солнца коронарный вот именно. Как ты к этому считаешь? Или это мистика какая, какая солнце, фигня, когда полная? оно выходит и начинает светить во все Нет, всё нет, я имею в виду вот именно вот выбросы материи. ну А как мы можем это ощутить, вот эти выбросы? Ну как, во-первых, я же тебе говорю, вот, трансформаторы могут даже сгореть. Электромагнитное поле в атмосфере очень сильно. Ну, я думаю, человек как бы... Ну, вообще да, это уже какие-то циклы, что чуть ли не революции, войны там все происходят ну, по, по циклу солнца. Это как часто происходит таки, Мы, как, с такими солнцем? Как сколько это цикличности определенный? Ну в лет тут вот, солнце цикличность девятилетняя. Ну, я боюсь, ну наврать, вот сейчас там, оно начинается, погонить. да? Я к сейчас столицию, не, знаю, не могу. К столетию революции. Ну, вот есть такая, кстати, версия, что да там что-то происходит холодное лето, солнце такое, какое-то не очень, как-то вот природа природа поминает вот это, поминает вот это событие. Так, вот еще такая новость, свидетели Иеговы в Арефеи запрещают, в Российской Федерации запрещают. Там что-то с регистрацией, да, у них Какие приключилось. Какие-то косяки, да, там им приделали но, регистрацию, но В любом случае, друзья, вы понимаете, вся вот эта вот регистрация, вся возня, это значит просто их отшивают и посылают куда подальше. Мне непонятно, почему, да, даже если не разделяете веру свидетелей Яговы, евреи, вообще, кто бы то ни был, у нас в России, как бы, каждый может верить в то, что он хочет верить. Да. да. и как бы, и... если вы, например ворветесь в мечети, эти пикеморы... Ты, кстати, вообще по вероисповеданию к чему себя относишь? Ну, я по вероисповеданию отношу себя к философии Канта, я верю в себя, друзья. Ну, то есть, как бы ты атеист, да? Ну, да, я атеист, я думаю, сейчас это более, как бы, как бы сказать, более более уч... научный подход на данный момент. и он... Более естественный, да? Он... натуральный. Он более адекватный, вот, по, мой... по моему мнению на данный момент. Друзья, верьте в себя, не верьте в Бога, это опасно. Ну, мы не будем так говорить, Но что не просто Мы Я... ничего просто... не призываем, мы никого не... не оскорбляем этим заявлением. Просто, мне интересно, почему от свидетелей голых, там, да и другие вообще, и там, иудаизм и так далее, религии, они, религии, они немножко в России так как бы оттесняются и немножко их... Ну, они не наравне стоят с христианством. Да и с христианством Да с христианством, навяз... с РПЦ. Да, РПЦ тоже РПЦ христиане, Ну, да, да, РПЦ, вот православие именно. А вот РПЦ, оно, оно именно навязывается. Хотя ни одна вера не должна навязываться по конституции. И ни одной вере президент не должен дарить яхты представителям этой веры. Ну, видите, так получается, что какая-то вера отшивается от нашей стороны, не конфессия, проходит Конфессия, я бы сказал, не вера, а конфессия, да. Конфессия. Да, а другой вере представителям их дарят яхты. Это да, как-то это вот... заставляет задуматься. И, в принципе, это, в первую очередь от этого страдает сама же РПЦ, потому что люди, ну, я узнаю, больше и больше как-то вот... Так очень саркастично почему-то относятся к тому, что делает РПЦ. Но ну, где-то с XVIII века они начали подкалывать попов, там, поговорки про попов. Ну, вообще, ну, то, что это всегда было, да. Ну, это там, Пушкина, но, Попов уже... со времен Пушкина попов не уважали. Сказка о попе и его работнике балде. Да, да, да. да. Но в любом случае мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о свободе Вы... Словисти, да, да, да, и свободе веры но свобода совести предполагается и до том, что в принципе все в конфессии люди сами да, должны сами выбирать понимаешь? вообще эти религии это что это мировоззрение в первую очередь да. то чему человек себя относит как в плане умственного развития вообще. а вот Ким Чин Ин в КНДР заявил, что у него значит, есть ядерное какая-то ядерное там оружие которое. Да, да мы уже говорили про КНДР это друзья эта страна превращается в настоящую боевую мощь Насчет боевой мощи не знаю, но, по крайней мере, они, я считаю, просто-напросто шантажируют весь мир своим оружием. Это очень бедная страна. И они договорились тем, что они с Южной Кореей будут договариваться каким-то образом. Они не захотели договариваться с Соединенными штатами Америки, они не захотели договариваться с Китаем, они решили договариваться с южными корейцами. То есть, с своими братьями фактически. Но это очень хорошо, я считаю. Как ты думаешь? Ну... Ну, думаю, пусть делают у них, как бы, есть свобода выбора, как бы, ну, чем эта страна хуже, чем другие, чем эта страна хуже, чем нас, если они хотят там пойти в ту же Сирию, пусть идут, как бы. Не, они в не они... хотят, какая Сирия. Ну, нет, или не, не сильно ну и так далее, они на внешнеполитической арене должны проявлять тоже свою, как бы, дееспособность, почему нет? Ну, в любом случае, так, как, это как, то непонятная страна. Ну, я вообще за то, чтобы они договаривались, чтобы все вопросы решались, ну, да. что бедный чтобы корейский не народ, не и там, как бы конце концов, объединился. И самое главное, чтобы не было войны, все про спокойно прошло, чтобы не было никого... Там москвичам подходили, осмотрел, опрос такой небольшой. Подходили, спрашивали, а если начнется атомная война, там, говорю, будем умирать. Будем за Москву умирать. Так, кстати, новый посла в Турции назначили, слышал? Вместо того Карлоут, который... Кто убили, спину, тогда... ты... То есть Знаешь, как фамилия-то, который убил Карло? Так он ислам, да, вроде? Здесь ну нет. да, там что-то у них не поделили Ну в общем, новый посол Турции прибыл Дали ему мирительные грамоты иначе он с собой привез? Туда 4 тысячи фамилий Россиян Российской Федерации Нежелательных Для въезда в Турцию А кто-то эти вообще списки передает Интересно, это вообще формирует эти списки Так, ну службы там По типу ФСБ и ЦРО Это потому что в каждой стране находится несколько агентов, которые работают. Не, ну четыре тысячи, там. В Нет, Турции. Ну вот так. А чем а Турции? Хочу, а это какая страна, что ли, офигенная? Турция. Да неплохая, в принципе. Я а что там четыре тысячи агентов? чем у нас? Я думаю, как-то это странно. Да, кстати, вот в все Центр изучения общественного мнения Российской Федерации. Сделал опрос о главных страхах россиян и каких два главных страха, если бы. Как ты считаешь, предположить? Главное, гла... Два главных страха россиян. Вот для тебя каких два главных страха? Что Путин будет вечно власти. Ну, вечно он не, не с него в случае не Вечный раз в компьютере в голову поместил. Путин, там, 2048, как вижу лозунку. Не на самом деле, это большая проблема, когда один человек стоит у власти слишком долго. Это, это в любом случае страдает. Он же сам страдает. В любом законе понимаешь. прописано в демократическом то, что должен правитель просидеть какой-то определенный срок да длинный и все, и идти гулять спокойно. Потому Нет, ну, что главный, дальше да, уже да, идет да, болезнь. Но это все равно не главный страх россиян. Не, не главный. Ну, главный, два главных страха россиян. Это война первая. То есть люди чувствуют уже, что и цены, высокие цены. Ну хорошо, что ну не высота и да. темнота. Ну, в принципе, да, вот как-то близко к тому, что... Для меня на самом деле сейчас самый большой страх, наверное, ну, какое-то такое опасение, это именно война. Ну, то есть люди реально испуганы войной, они боятся за... Не понимают, что происходит на внешней политической арене, потому что оглашается вообще далеко не все. То есть мы в неведении держимся. И, конечно, пугает цену, потому что, опять же, повторюсь, более 20 миллионов бедняков у нас остается в России. Ну, понимаешь, вот смотри, вот сейчас канал и телевизор, если смотреть, там станка это идет эскалация. Там показывают вооруженные силы какие-то. Там какие-то учения просто постоянно происходят, там то в непосредственно там каких-то западных регионах, там, да, в Калининградской области, да, какие-то там запускают ракеты, они где-то там приземляются. Вот такого раньше не было, вот это какая-то эскалация, понимаешь, какая-то накрутка, там постоянно какие-то военные там выступают, что-то там, как-то это вот, действительно, может быть, поэтому и люди как-то чувствуют, что к чему-то готовят, и это вызывает определенный страх. Ну, нужно не забывать, Картинку что холодная война еще не закончилась, все-таки. Ну, да. По факту. Так, с Навального офицерова взыскали 2 миллиона рублей по делу киров леса. Слышал киров, дело Киров-Леса? Нет, не слышал. За то, что по которому он сейчас условно сидит. Ты в курсе, что сейчас Навальный осужден условно? Нет, ну Навальный сейчас и уголовно 4 раза усует. Осужден. осужден условно уголовно делу Киров-Леса. Алексей Навальный, да. Вот. И, значит, суд... На, на той неделе его, помнишь, там то пытались в да, да, фирму да, обстоятельства, помню. вроде как решили, что никто даже не просил его в фирму А вот на этой неделе ему 4 миллиона. Ой, 2 миллиона он заплатил по делу Киров-Леса. Так, вот следующая новость. Украина, кстати говоря. Три года после падения мh 17 самолета, который перевозил мирных граждан из Голландии в Филиппины. Не кстати, Навальный насчет этого будет задавать вопросы стрелков, которая Трансляция уже прошла. Я буду Дебатов. Да, надо Я будет посмотреть, обязательно посмотреть, да. друзья. Ну да, считается, что одна из версий. Мы не претендуем. Наше мнение всегда эретичная, всегда субъективная. Есть такая версия, что в общем-то и то завалили. Вот эти вот ребята, которые в Донбассе там. Как они называются-то? Ну, эти ребятишки э, Как? Бандеровцы? бандеровцы? Нет, бандеровцы это, которые, с которыми они воюют. А Ну как они, военные, как их еще называют? Эти. А этих называют сепаратистами. Mm -hmm. Украинцы называют сепаратистами. Они себя называют, наши их называют. Ну, патриот... против России настроены, прямо это очевидно. Кто? Сепаратисты они? Нет, нет, мы нет. все запутались. В общем, в Донбассе есть версия, что вот эти как раз вооруженные силы, которые объявили Донецкую Независимую Республику и Луганскую Независимую Республику, как причастных к сбитию самолета МХ-17. Три года произошло, погибли невинные люди, конечно. Очень жаль. И, кстати, вот одна из последних новостей в Донбассе, вот это там. Глава этой ДНР объявил, что он объявляет создание нового государства Малороссия. Причем он даже не договорился со своими соседями, непосредственно это Луганской Народной Республикой. И не зависит, что они об этом ничего не знают. В общем-то, никакую страну пока организовывать вместе с ДНР не, не хотят. Для меня все этот вопрос был все время. Вот есть Луганская, да, Луганская угу. область, есть Донецкая область, да. Вроде они все вместе как бы решили, что они не, не, не в Украине, да, угу. что они хотят как-то что-то там это. Какую-то независимость, да. Ну, я так понимаю, изначально хотели вообще к России присоединиться к Российской Федерации после Крыма. А почему они между собой никак не могут договориться? Ну, вот это заявляется! Ну, в, в каждой части, например, этой территории есть определенный лидер, да. Ага. И, видимо, за этим лидерами идут люди, раз так получалось, раз они же даже отделились. И, видимо, не могут прийти эти лидеры к какому-то все-таки общему соглашению. Думаю, дело в этом. Мне тоже кажется, что... Даже вот просто... у нас в России, например, оппозиционеры, такие как Навальный, там, Мальцев и так далее, они все равно, они за одно дело, да, но во многих вещах расходятся там что-то поглубже уже. Ну, это, это, наверное, неплохо, в принципе. Ну, может, да, ЛНР, неплохо. ДНР этим самым как бы себе в конце концов они и сделают то, чего хотят, да. А если вот они сейчас так срастутся, прям сольются, может быть, они к этому... Они же хотят, что, независимости, да? Угу. Сейчас они хотят, ну что, неплохое, в принципе, это как бы желание. Главное, да, чтобы не длилось там, как это обычно бывает, по 10 лет. Независимость. Очень иногда сложно дается странам получать независимость. Например, вот, как вы знаете, пример Барселоны Каталония. Каталония и Испания, точнее. Ну, в любом случае, мир будет потом пути идти. Кстати, Варика Караулова слышал такую девочку? Нет, ну, знакомая что-то. Ее притянули за то, что а, она... Бекилта хотела убежать поняли, в Турцию, поняли. там зацепили, да. И, в общем, там... ЕСПЧ принял жалобу Варе Карауловой, то есть на подарок жалобу. Кстати, знаешь, как судебное дело, на чем базировалось По Варе Карауловой? На, на признательном, значит, заявлении ее отца. И отец потом на заключительном слове в суде заявил, что это он виноват в посадке своей дочуры. Нормально. Какой мы вывод делаем? Ну, какой? Никаких признаний никогда. Против себя не надо подавать. Не надо самого она себя. Она сама ведь себя, да? Отец, говорит. отец сказал, что вот она там, да, переписывалась, хотела писать. Вот. Ну, хотела бежать. Нет, изначально снять. она сама против себя давала показания, получается. Ну, по версии, которая я знаю, что та, там отец поучаствовал. Mm -hmm. Очень То есть на него вышли, типа сказали, вот твоя дочка, знаешь, хочет стартануть в ИГИЛ. Давай ее остановим. Он говорит, давайте, давайте. И там он что-то написал, там признался как-то, и вот на основании его как бы, заявления ее посадили в бедняжку. Так, вот опять еще одна новость страшная. Слышал, там шестилетнего мальчика сбила какая-то мажорщи мажорщица где-то под Москвой. Потом его премировали. Да, там обнаружили, что... Сказали сначала, что вроде как у него есть... Не надо, не Сначала... Ну, я расскажу. Давай, рассказывай. Ага. В общем, там получилось так, что с алкоголем такая история получилась. Вы, наверное, уже слышали эту историю. Сбила женщина, значит, мажорка мальчика бедного. И каким-то образом при расследовании этого дела обнаружили кровь в крови этого мальчика. Там кровь прямо была на асфальте, то есть есть снимки в интернете. Но алкоголь обнаружился в таком количестве немеренном, что как бы обычно, эксперты сказали прямо, которые этим занимаются, что обычно как бы в таком возрасте люди от такой дозы алкоголя должны умирать. Я не знаю, может она там вышла после аварии, сама водку полила на него, на, на эту кровь. Я не знаю, как это происходило, но дело очень запутанное. Но и с другой стороны оно очевидное и мне непонятно почему оно становится запутанным и понятно, что это кому-то расследование невыгодно, если бы могли бы уже давно все расследовали и давно бы уже выявили, выявили причину. Кстати, этой бабе-то это, меру пресечения сдали, которая сбила ребенка-то. А, они хотят его там под домашний вес посадить. Ну вот я и говорил, Юрий, да. Но знаешь, какая я сейчас новость по этому делу? Следственный комитет взял расписку в отца ребенка. Они а разглашение делают... Они а разглашение делают вот эту... Вот я мне скажу, а нахрена. Ну, я сейчас об этом, да, и говорю. А почему они вообще... Ну, да, потому что у нас многие дела вот так вот мутнеют, как, как бы, они, они, э, нам сейчас предстают такими мутными, ну, не разобраться, на самом деле, это дела очевидные, и если просто хотели, Нет, зачем, они бы разобрали... А зачем они вот эту подписку да, ты, значит, берут? Кому-то невыгодно просто все. Это. А нахрена он ее подписывает? Вот он отец погибшего ребенка, нахрена он подписывает? Ну, потому что это кому-то невыгодно и заставляет, видимо, как-то. А как может заставить? Он все же потерял, ребенка убили. Ну, как-то, видимо, заставляют, я не знаю. У нас в стране чудеса иногда творятся. Не, вот я слышал, в Советском Союзе не слышал, чтобы какие-то расписки взяли для разглашения судебного дела по убийству там, да, гражданскому. Как-то очень, как-то вообще совсем неправильно. Ну, полюбался, я вот не знаю, расписку давать да. в таких случаях. Кстати, это какой-то опять мент, полицейский, извиняюсь, полицейский залетел, какой-то заместитель какого-то там... Какой-то, в общем, заместитель залетел на взятки 1 миллион рублей. Как ты считаешь, крайние взятки перелетают? На у нас стрим, в каждом стриме полицейские на миллион влетают. Да, как-то они влетают все чаще и чаще. А, кстати, ты не думал о том, что это может быть просто такая форма борьбы? Кому-то местечко просто понадобилось, скажем, этого заместителя в каком нибудь отделе, ему миллиончик подсунули. Или просто он вот сюда, может, миллиончики эти брал, а потом его приняли. Очередной... У в стране и такого может быть спокойно. Как-то зачистили они в последнее время, да? Mm -hmm. Так, вот еще события Макс 2017 слышал, да? Это, значит, это шоу такое самолетное. Там летают самолеты, всякие сушки, всякие суперджеты. И там Владимир Владимирович Путин был. И знаешь, он там что заявил. Он хочет всех чиновников Российской Федерации пересадить на российские, значит, самолеты, на всякие суперджеты и прочее там. Во, И еще, знаете, что заявил, что давайте-ка мы сделаем? А Путин требует создать второй флот по силе в мире. Как он все хоть это нет, требует? Ну да, непонятно. Я требую создать второй... Я, я наш я все равно пришел жени. Я требую большую зарплату, блин. Я требую большой дом, да, в своей квартире, да. Я требую там, я не знаю, там, что еще можно. Все а, хорошую ракции, машину! Говорят. Не, выйдите, знаешь, что это? Ну, выйти на выводе на улицу и сказать, я требую себе хорошую машину, блин. Mm -hmm. Как-то да, от кого требует. Непонятно это все, да. Это и, кстати, там требуется. событие еще на этом Максе случилось такое mm -hmm. интересное. Вова, Владимир Владимирович Путин, купил мороженки. А знаешь, кому он купил мороженки? Всем членам правительства, которые были с ним рядышком. Представляешь, он Владимир Владимирович Путин, президент. Он пошел, купил всем мороженки. И всем раздал мороженки. И знаешь, кто отказался от мороженки? Рогозин. Он сказал, что он будет беречь фигуру. Как ты считаешь, как это вот может отразиться на Рогозине потом? Что он мороженку отказался от Владимира Владимировича принять. Ну, скоро и он... как потом вообще вот президент покупает мороженки и раздает членам правительства? Ну нет, в этом нет ничего такого. Ладно, как бы. Нормально, да? Да, пусть раздает, пусть раздает. Это как бы его дело уже... Мы говорили об этом, что Путин немножко нас, пошляться стал пошляться и не держит определенные рамки, а то, что отказался один из членов правительства от этого, так как это трася, ну я не удивлюсь, если через недельку Окажется, что он попался на взятки на миллион рублей. То есть это как-то может что-то показал он, да, так себя. Рогозин, стоит такой, говорит, нормальный мужик свое время был. да, такой интересный, да, событие. Вот опять по природе. Морозы в Аргентине очень сильно слышал сейчас. Знаешь, в Аргентине сейчас зима. Да ладно. Там же тропики. И тропики, да. Субтропики, и тропики. В Аргентине Примати... сейчас зима, есть климатические она... пояса. В Аргентине она вытянута очень сильно, страна, ты понимаешь. Ну как, понимаете, там, эква... <coughs> там почти экватор. Ну где же экватор? Нет. Ну там вот она граничит с Бразилией. Угу. Там же там э, субтропический поезд, тропический и умеренный поезд. Ну а ближе к Антарктиде? Нет, там умеренный поезд. А ближе к Антарктиде. А, там все равно он не заканчивается мир, там идет умеренный пол. А знаешь, если в Австралии зиба. А Австралия это тоже субтропический умеренный поезд. Там чё и Антарктического поясняет. Чего же, там нет этого, что ли, как он называют? Я не, не знаю. Что ж там сезонов Там сезоны все равно есть. А в Индии сейчас плюс 13 градусов по Цельсию. Представляешь, да? Ну, что с природы народ, творится, магнитное поле, вот это вот все. все да, не И у нас лето никак не может быть. У нас такого лета, два лета месяца, не вижу, видел Лето как осень. Я такого лета вообще никогда не видел, да. В Индии плюс 13, в Мороза в Аргентине. Что-то непонятно. Я дашь, вот как ты к этому относишься, что вот такое напряжение в обществе, такое напряжение в обществе во всем мире фактически приводит к напряжению в природе. То есть, как считаешь, вот Бог ну, при... в человеческом обществе может влиять на какие-то события в природе? Ну, если обожествлять природу, тогда я все равно как скептически отношусь к этим явлениям. Просто но многие мне непонятные. Я хочу логического какого-то объяснения постоянного. А почему ты говоришь обожествлять? Почему обожествлять? Не, просто смотри, вот ты согласен. Ну, в голове природа... природа может влиять на человека. То есть на но природа жизнь. может влиять на человека? Вот ну у тебя влияет каждый день? Нет, ну допустим, знаете, вот в каком плане, да, вулкан, да, взорвался, да, угу, из города, вот это да, вот влияние. Влияние, да, конкретно, тут уже никак, хрена, к тебе бля, да, влияет, и, и, и, да? Те, же, те же эти, когда затопляются города, вот. тоже влияют, Вот как да? там говорили, болото это сейчас вот у нас, Макария. Да, болото-Макария, ну, то есть это, влияет. Ну как бы, понимаете, это просто так происходит, потому что... Природа, а не потому, что там э, охотники убили лисичку, и тут решили, решила природа отомстить им. Нет, я думаю, как-то нужно искать объяснение в другом, почему все так происходит. Ну, возможно. А если рассмотреть, я, я тебя понял, да. Ну, тут это, это как, да, какие-то суеверия уже. Тут надо как-то объективно к этим вещам обходить. А если вот смотреть, что, например, природа и человек это взаимосвязанная как бы, такая система. То есть, вот, например, Но человек это часть природы. Вот да. с этим не поспоришь. Человек часть Но... природы. По, по определению обособленная от нее как бы это часть ее а на чем об... обособленная чем Под чем ты обособленная природа чем скажи? Но, но тесно связанная с ней обособленная но тесно связанная с ней вот так вот обособленная это в смысле то что мы, мы можем не зависеть от природы как бы в принципе ну давай может быть про Макиавелли будешь что-нибудь говорить может, Чтобы раз, у нас новости, новости закончились, что Ну, ли? наверное, основные новости так ну да. Ну, ну, говоря о Путине, кстати, можно и привести Миккия Эвелли, в пример, вот, э, как можно ссылаться на Алексея Навального, можно на много кого ссылаться. Путин обманывает, да, вот есть такое мнение, <laughs> что он обманывает из срока в срок, ну, дает обещания, там, на линии обещают все. Ну, в общем, Единую Россию и, в частности, Путина общество определяет там и львиный кусок общества сейчас Вашим не смотрят, как, да. как, как все-таки лжеполитика. И Макеевелли в своей статье писал, как раз про такое писал, что вот был еще Александр vi он также всех обманывает, там и как бы люди верили верили удылалось но это один пример это плохой пример вот с этим Александром VI можно соотнести и Путина но Макиавелли считал что государь он, э, у него и вообще есть такое право как бы обманывать но только в интересах государства потому что в государстве должно сочетаться две вещи э, две вещи зверя э, это лев и леса. если лев он не боится столкнуться с волками то лиса, она обходит, обходит капканы. И обходить капканы это и есть вот эта вот хитрость и свертливости и одно из них это нарушение своего слова например, государь может пообещать что-то и не выполнить в интересах государства то есть он может обмануть народ в его же интересах или обмануть, например, на внешней политической арене, вот не раз было вот, когда какие-то какие договорами между странами соглашения разрывались когда один государь просто сливался и ну, нарушение договора разрывал и оказывался в более выгодном положении чем тех, кого он кинул и это получается в интересах государства. То есть вот Маккивиль считает, что у государя есть такая привилегия, но злоупотреблять ей нельзя, чего многие государи делают, в принципе, и продолжают делать. Ну, то есть Владимир Владимирович Путин, в общем-то, наверное, где-то и прав, что он, скажем так, иногда отступает от того, что он говорит, и по объективным, и по субъективным причинам. Но, вот понимаете, главное -то в этом в том, чтобы народ... Этого не замечал и продолжал верить. Но мне кажется, что сейчас, сейчас народ замечает еще как. Ну да, некоторые замечают, конечно. И поэтому каким-то образом надо это дело корректировать. Все, наверное, мы на этом заканчиваем. Да, Спасибо, не... что вы нас смотрите. Ставь, ставьте лайки, подписывайтесь на, нас, на наш канал. Надеюсь, вам интересно то, что мы здесь да. говорим вообще. Смотрите До нас. До свидания. До свидания.